Elden Ring 2 уже есть? Да, уже сегодня есть, привезли. А на Starfield поменяете? Нет, конечно, новинки не меняются. Что значит не меняются? Вон тому дрыщу я видел, вы бесплатно диски вообще даете. Сам ты Дрич, Ты играми вчера интересоваться начал. Это уважаемый автор из популярной газеты Игромания. Пишет под ником Патриарх. А -а -а. Мы ему диски, он нам рекламу. Классно у него копейка баклажановая. А Elden Ring 2 на скольких дисках? На трех. Английская версия, русская на двух, но там тринадцатый лось. То есть она порезана без роликов и перевод кривой. А нормальный перевод когда будет? Фаргус где-то через месяц только сделает. А лицензию когда обещали? Иди. Это через месяца три, но там кокела, то есть перевод будет хуже, чем у Фаргуса. Понятно по консолям что-нибудь есть. А у тебя Xiaomi Deck или Huawei Box? Обе. На Huawei Box есть Super Mario, картридж 99 игр в одном. На Huawei Box, посмотри, там коробка с дисками, но там хреновые болванки, у меня фербатим закончился, поэтому игры подтормаживать Нет. могут. Я слышал, вы PlayStation торговле. Да, но это только для постоянников и по стопроцентной предоплате. Это запрещенка все-таки. Ладно. А Elden Ring 2 купить сколько стоит? Стандартно, 5 долларов диск. А в рублях это сколько? Если в нашей стране можно было торговать в рублях нормально, то ты бы игры в стиме покупал, а ты, не здесь. Где? Магазин такой, тут давно был, сейчас мы место Steam. Ладно. А вы Elden Ring 2 когда менять начнете? Недели через три, но Старфилд не возьму, слишком старые игра. Блин. А на iPhone поменяете Elden Ring? Пункт приема цветных металлов он там, прямо иди вот там за поворотом.